ученики первой голицынской школы приняли участие в акции для победы в день победы специально к празднику 9 мая ребята изготовили заколки с георгиевскими лентами акцию также поддержали сторонники партии единая россия из числа волонтеров объединения доброе сердце они сделали баннер бессмертный полк его разместили на фасаде здания в котором размещается пункт приема гуманитарной помощи кроме того волонтеры регулярно проводят мастер-классы на которых рассказывают всем желающим как плетут маскировочные сети для наших бойцов.